Привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Этой цитатой из «Маленького принца» можно обозначить основной месседж очередной встречи предпринимательского сообщества. Еженедельно бизнесмены города и области собираются, чтобы поделиться опытом, узнать что-то новое и прокачать навыки. Тема этой среды – роль бизнеса в социально-экономическом развитии территории. Основные спикеры – сенатор, президент Ассоциации торгово-промышленных палат северных территорий и зоны Арктики РФ Ольга Епифанова и директор группы НКО «Гарант» Марина Михайлова. Любой бизнес хорошо развивается там, где хорошо живут люди, потому что люди тогда готовы работать, у них нормальный уровень образования, они спокойны за своих детей, им есть где проводить свой досуг. Да, и, э, вот, э... Бизнес всегда хорошо работает в тех территориях, и может хорошо развиваться в тех территориях, где хорошо людям жить. От предпринимателей зависит многое. Это не только рабочие места и вклад в экономику региона. Это еще и возможность сделать что-то большее. Ведь в отличие от разного рода предприятий, госконтор – это настоящие, живые, думающие и переживающие за родные места люди. Мне кажется, что предпринимательство – это та среда, Которая на сегодняшний день должна интегрировать, скажем так, денежные средства, пусть даже небольшие. Ну, посредством объединения, в первую очередь, да, вот именно в социальную сферу. Почему? Потому что мы все понимаем, счастливый работник, если наш работник счастлив, наш бизнес счастлив, да, а продукт, который мы производим, будет являться счастливым. Делать мир лучше это и есть основная миссия социального предпринимательства, идею которого активно развивает центр Гарант на территории Архангельской области. С этой же целью помогать другим Ольге и перешла из бизнеса в политику, чтобы иметь возможность решать проблемы родного региона на государственном уровне. Именно поэтому на встречу многие пришли ради общения с Ольгой Николаевной. Я э, приехала, чтобы вот защитить ма мать, мамочек, которые вот начинают бизнес. У нас на Крайнем Севере очень много ответственности, очень много обязательных там, платежей, налогов, большие отпуска, которые мы обязаны сотрудникам платить. И мне хотелось бы, конечно, чтобы государство нас поддерживало. Ольга Епифанова в прошлом предприниматель с большим социальным опытом. В своей компании реализовывала системную поддержку работников от корпоративного отдыха и медицинской помощи до покупки музыкальных инструментов талантливым детям сотрудников. Я же пришла в политику и. Именно из-за того, что меня как директора организации, в которой работало очень много женщин, не устраивало отношение государства к женщине. Я и пришла в комитет по семье, и мы сейчас в послании нашего президента каждый год слышим все больше и больше о семье, о поддержке детей. Это работа нашего комитета в Государственной Думе. Тема женского предпринимательства с его сложностями, особенностями и страхами стала ключевой для первого форума женских сообществ «Глаза боятся, руки делают», который состоялся в начале октября в Архангельске. Четыре года мы работаем с людьми, которые хотят развивать свой бизнес из малых территорий Архангельской области. И, э... Год назад мы приняли решение, что нам нужно провести площадку, на которой бы все активные люди, которые хотят развивать бизнес и предприниматели, перезнакомились друг с другом. Потому что ну, не очень много возможностей для людей из малых городов и сельских территорий приехать в Архангельск, получить какие-то новые компетенции, встретиться друг с другом. Цель форума – поддержка предпринимательских инициатив, а также расширение социально-экономических возможностей для женщин в провинции. Организаторы Центра социальных технологий «Гарант» на мероприятии собрались около 70 участников со всей Архангельской области, а также эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Лагодской области, успешные женщины России, сенатор Ольга Епифанова, социальный предприниматель, основатель и идеолог проекта «Музей в тишине» Мария Азина, директор северо-западного филиала российской газеты «Анжелика Гурская», председатель правления Некоммерческой общественной организации «Союз женских сил» по поддержке гражданских инициатив и проектов Инга Легасова. Первая часть форума — это вдохновление. Да? То есть мы вдохновляли на энергию, на то, чтобы какой-то новый шаг сделать, на какие-то новые проекты, на то, что самое главное, что не страшно заниматься бизнесом, потому что основной внутренний барьер, который внутри женщин, это страшно сделать первый шаг и страшно пойти в бизнес, потому что бизнес — это больше про мужчин. Я уже расшифровал почти все свои страхи. И когда мне страшно, я говорю, мама, мы это уже проходили. Тема преодоления страха – одна из главных на форуме. Страха начать дело, допустить ошибки, не выйти на достаточный финансовый уровень и многие другие тревоги начинающих и даже опытных предпринимателей. Я приехала именно потому, что тема заявлена про страх. А страхи действительно есть у большинства женщин, которые начинают заниматься бизнесом и находятся на стадии стартапа. Я сама многие страхи пережила за 30 лет в бизнесе. Я понимаю, что страх – это стимул к развитию. И мне хотелось приехать для того, чтобы об этом рассказать, объяснить, почему не надо бояться, объяснить, что любой страх – это помощник в преодолении всех зон дискомфорта, через которые мы проходим, любой проход через зону дискомфорта нас выводит на какой-то новый, более высокий этап жизни. Кроме панельной дискуссии, где основной задачей было вдохновить участников на новые горизонты, прошла и учебная сессия по шести направлениям. Маркетинг, развитие личного и бизнес-бренда, юридические вопросы ведения бизнеса, энергоменеджмента, управление эмоциями. Одним из самых проактивных стал мастер-класс «Как говорить, чтобы слышали» от телеведущей, шеф-редактора по море ирины шадриной вы думаете только кто готов мы пишем с вами на камеру с теми, кто с нами был в прямом эфире мы прощаемся приходите на наши тренинги и это приглашение не случайно. Центр социальных технологий Гарант проводит регулярные курсы для начинающих бизнесменов, а также инициативных представителей некоммерческого сектора. В октябре этого года Гарант запускает новый цикл школы сельского предпринимателя для женщин-мастериц, которые хотят развивать свой бизнес в онлайн-пространстве. А этот форум Глаза боятся руки делают, должен стать ежегодной площадкой для обмена опытом и знаниями.